Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина скади Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Рыб. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом четвертом доме в знаке Близнецы. Это сфера семьи и дома. Перемены могут коснуться структуры и отношений в семье, взаимоотношений с родителями.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 долгожданная продажа земли или квартиры, а возможно вы решите заняться семейными расстановками или составлением генеалогического древа. Возможно вопросы семьи так или иначе будут подняты в связи с изменением вашего социального статуса: выход на новую работу, повышение, выход на пенсию, замужество. Изменение профессиональных обязанностей или вы решите избавиться от скучной работы в офисе, сменим ее на собственное дело. Марс, планета активности и силы, движется по вашему второму дому. Особое значение приобретают время и энергия, затраченные в финансовой и деловой сферах. Вы сможете разобраться со счетами, оплатить их, выплатить долг, как минимум погасить значительную его часть. Возможны доходы благодаря сверхурочной работе. а поиски дополнительной работы и другие действия с целью заработать больше денег наверняка увенчаются успехом. Во второй плане декабря успешной будет покупка автомобиля или другого оборудования. В это время, если ваша основная активность будет направлена на финансовую сторону жизни, то вы добьетесь хороших материальных результатов. Если вы ищете возможность заработать, то в этот период вы находите для себя работу или источник дополнительного дохода. Активизация физической деятельности не проходит зря и приносит хороший доход. Хотя тратят, тратятся деньги в это время так же быстро, как и зарабатываются. Лучше выбрать такую работу, в которой вы можете проявить инициативу чтобы начальство не корректировало каждый ваш шаг. В этот период лучше браться за краткосрочные проекты и дела, так как долгосрочные у вас отнимают много физических и психических сил, и просто может не хватить энергии, чтобы их завершить. Обстоятельства будут вынуждать вас ускорить процесс, что понятно, в таком деле нехорошо. Также обстоит дело и с работой, и бизнесом и финансовыми вопросами. В этот период хорошо получается работа своими руками, творческая деятельность. Воздержитесь от дорогих покупок, так как они будут, скорее всего, импульсивными. Венера движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. Это ваш символический девятый дом. Сфера зарубежья, философии, традиций, высшего образования, расширение мировоззрения, возможные романтические увлечения или совместный проект в другой стране, либо с иностранными партнерами. Могут возникнуть ситуации и быть предприняты действия, связанные с повторным браком, юридическими делами или судебным решением. В этот период будет полезным общение и укрепление взаимоотношений с родственниками со стороны супруга. Хорошее время для рекламы, презентации своих работ и творческих проектов. Период подходит для всего, что связано с интеллектуальной деятельностью и общественными организациями учитывайте, что первая половина декабря это коридор затмений, поэтому некоторые ситуации могут восприниматься необъективно с искажениями. Но здесь больше зависит от уровня вашей осознанности. Хорошее время для политической деятельности, посещения тренингов, участие в вебинарах, обучения, повышения квалификации, стажировки, в том числе за границей. Научных исследований и разработок. Успешная издательская или преподавательская деятельность. Благоприятный период для поиска деловых связей за границей, дальних поездков, привлечения к партнерству иностранных фирм, предприятий, сообществ. В это время возможны романтические знакомства вдали от родных мест или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца. Здесь имеет статус изгнания. Это ваш десятый дом, сфера карьеры, жизненных целей, предназначения. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного внимания. Возможно, вы будете выражать в присутствии публики свои идеи, поделитесь знаниями и навыками и привлечете к себе внимание нужных людей. Обстоятельства наверняка будут способствовать вашему общению с начальством. Вы получите новости и информацию, которая будет вам важна. Возможно, это касается карьеры и других ваших намерений, которые во второй половине декабря наверняка будут радостными. Этот период благоприятствует работе с документами или составлению отчетов, связанных с повышением вашего статуса. Если вам есть что скрывать, то в этот период вряд ли вы сможете держать какую-либо информацию в секрете. В первой половине декабря ваши идеи и методы станут предметом пристального внимания публики. И это внимание не приведет к осуществлению ваших намерений. Поэтому не торопитесь. Это благоприятное время наступит во второй половине декабря появится реальная возможность, и вы сможете реализовать уже сформировавшиеся планы. Благодаря, например, дополнительно полученной информации, новому знакомству, использованию деловых связей. Цель достигается благодаря чему-либо покровительству или умению использовать нужную информацию в своих целях. В это время возникают новые важные связи, знакомство с работодателями, авторитетными и полезными людьми. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак стрельца в ваш символический десятый дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Обстоятельства складываются удачно для карьерного роста. Может быть, вы последуете своему предназначению и найдете свой индивидуальный путь развития. Вопросы социального статуса, профессионального роста решаются в выгодную и полезную для вас сторону. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем десятом доме. Иногда вы не до конца понимаете, что происходит в вашей сфере трудовой деятельности, в карьере, в рабочей организации. Возможно неприятные ситуации которые повлияют на ваше положение в обществе и репутацию. Требуют прояснения вопросы, и предназначения, определения в жизни, выбора цели, направления, статуса. Велика вероятность получения новостей со стороны руководства относительно перемен в карьере. Возможно реструктуризация производства, оптимизация или сокращение коллектива. Если у вас есть то, что может негативно повлиять на вашу карьеру, это обязательно станет известным. 15 декабря Венера переходит знак Стрельца в Десятый дом. Способствует улучшению положения на работе, возможно награды, премии, выражение признания. Старайтесь оказаться в эти дни в центре внимания. Продемонстрируйте людям свою склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание. Пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза, и вам повезет. Просите о повышении или других одолжениях у тех, кто обладает влиянием. Сатурн и Юпитер соединяются в вашем символическом двенадцатом доме. Это дает прорыв в области просветления и подсознательного. Начинается новый 20-летний цикл. 21 декабря ⁇ день зимнего солнцестояния. Солнце переходит в знак Козерога, в ваш 11 дом. Также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога, в ваш 11 дом. Если вы начнете обучение в декабре, пройдете какие-либо курсы, то в будущем эти знания принесут вам реальную материальную пользу. Вы сможете найти новых друзей и единомышленников. Может возникнуть необходимость в командировках. В поездках следует быть осторожными, так как в первополн декабря возможны различные неприятности и потери из-за невнимательности. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить на некоторое время. 30 декабря полнолуние в раке в вашем символическом пятом доме. 28 по киевскому времени активизирует сферу творчества любви детей на этом у меня все если услышанная информация оказалась вам полезной ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и если остались вопросы пишите в комментариях и я вам отвечу буду признательна за репост поздравляю вас с наступающим новым годом желаю вам любви благополучия различных успехов, позитивных эмоций. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.